Сделаем чертеж и введем обозначение. На рисунке показаны АО падающий луч, ОБ преломленный луч, СД перпендикуляр к границе раздела двух сред, угол АОС угол падения альфа, угол ДОБ угол преломления гамма. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления Величина постоянная для двух сред.